Приветствую вас на моем развлекательном канале И сегодня я буду играть в Поли Bridge Игра была мне подарена разработчиками Спасибо им огромное за это Эту игру я, честно говоря, сам у них попросил Потому что я увидел ее на ютубе, на ее как бы пробег по ней и сам захотел в нее поиграть, пройти ее. И вот она перед вами. Так что давайте будем играть. Переводить я не буду сами, если захотите, переведете, что будут мне подсказывать. Я буду стараться пока что играть так, как надо, а потом будем строить такие мосты, что игра будет сама еще просить не играть в нее потом. И давайте так. Продолжаем, продолжаем. Нужно построить статик джойн. Я прочитал Не... неправильно наверняка. Так. И мы закончили. Начать симуляцию или спейс. Игра с очень красивой графикой. Мне понравилась и графика ее, и ее механика. Но вот именно за это, как бы она меня и привлекла. Так, и мост сломался. Ладно, переиграем. Возьмем дерево и поставим упорки. Так, давайте. Давайте. Да, так намного лучше. Хочу обратить ваше внимание, что вот такая вот интересная графика, 3D-стиль сделан даже, но мост строится в... как это... правильнее сказать даже... в... как... план, да, план. Строится как план. Так, и отсюда, сюда и сюда... Давайте. Пока это похоже, что обучение. Так, мост сломался. Опять. Давайте. Shift и клик. Ага. Так. И как мы видим, мы вышли из бюджета. Поэтому нам нужно... Что сделать? Right-click. right клик. А выделение правым кликом и это все надо деэлитнуть и построить другой мост. Так, так, так, так. Ой, сюда, сюда, сюда и сюда. И вот мы вошли в бюджет, поэтому давайте. Так. И да, этот мост крепче, но все равно напряг был на нем. И теперь уже двойной мост надо построить. Два статических моста. Так. Ага. Давайте. Так. Пока нам подсказывают довольно легко. <с distractions> да. Пока у нас есть подсказки легко. Но сейчас как только они закончатся, все. Так, скопировать этот элемент С и e, F и e, В. Так и вот так вот его установить и готово. Так, смотрим, выдержал и эту машину он тоже выдержал. Клево, левел комплит. Так. Давайте дальше. Ага. Э -э Какая-то растяжка, что ли, я не пойму. Да, это растяжка. Кабель заполнить. О, -о, О! И... Ну, это довольно сложно так, честно говоря. Так, ага. Правой кнопкой отменять действие. ну ка И реально получилось? Да, да. Да, смотрите-ка, и этот уровень мы прошли. Давайте дальше. Так, здесь уже похоже, что корабль какой-то будет. Так, ага. Деревянные упорки. Так, давай. Довольно красивый интерфейс у игры. Мне прям... Вот, тут даже показывается, сколько метров тратится доски, под каким градусом и сколько стоимость. Это прям клево Так, вот это сюда. Это что, это поршень? Так, мне его нужно поднять на 50%, чтобы он был. Да. И дабл клик in... А, как... А, вот, вот сюда-то, да? Да-да-да, на вот эти точки, дабл-клик. И это показывает, типа, будет подвижное. Так, вот нам показали, как зум. Вот так вот, вот если это максимально отдалить, вот так выглядит. И попробуем плюсом. А плюсом плавно, плавно получается. Мне нравится плавность, вот это. Но это будет довольно долго. Так. А, да, нам надо максимально приблизиться. Так, поменять на... Два. Вот это. Все. Старт. Ну-ка. Так. Машина проезжает. Мост поднимается. Ага. Так. Проезжает кораблик. И теперь... И теперь опускается. И проезжает мотоцикл, да? Ведь правильно? Оп. И да. У игры будет сложная механика после обучения, я в этом уверен. В плане, что ну, крутые какие-то мосты придется строить, продумывать сильно. Так. Ага. Сюда. Сюда. Сюда и вот сюда. Теперь нужен канат. А, такого же не выдержит. Он как бы канат же в натяжку должен быть. Ну ладно. Ну вот. Ну все правильно, да? Вот Так. А, как это удалить? Z. А, шаг назад. Z. Все ясно. Так, и теперь он в натяжку. Да, он не падает. И давай. Ого. Туториал комплит. Мы получили достижение Туториал комплит. И теперь у нас первый уровень. Восьмиметровый мост. Так. Эм. Давайте сюда проведем. Стандартно. И распорки. Вот. Не дотянется. Ага. есть она не дотянется, да? А вот так дотянется. Так, ладно. Тогда будем строить вверх. Сюда, сюда, сюда. Так. Так, я надеюсь, я строю ровно. Ну, как ровно? Я, я вижу, что не ровно, да. И 5 тысяч мы потратили на это. Так. Ага. Ладно. Все, старт. Я думаю, он выдержит. Он выдержал. Так, посмотрим. Бюджет я. Так, прям. Так себе. Если честно, сделал. Ну, ладно. Можно было наверняка меньше. И я не посмотрел, в какое... Да, ладно. Сотни тысяч или сколько нас там. Тут уже две машины едут. И... Распорку? Ага. Наверное, вот сюда. Так. Отсюда-сюда отсюда, ага, сюда уже нет. Вот сюда тогда. Вот эти соединяем. Я их потом поправлю. Так. Оп. Я думаю, выдержит мост. Ну-ка. А, сразу две. Ага, он не выдержал. Да, он не выдержал. Тогда еще, получается, надо достраивать, что ли? хотя если вот так вот я сделаю. Я думаю, вот сейчас он выдержит. Вот так, ну-ка. Сомневаюсь. Да, да, да, да. Он не выдержал. Угу. Ну, с этим уже не совмещу я, да. Тогда давайте... Это удалим. Так, и попробуем по низу все-таки построить. То есть я думаю, по низу правильная была тактика строить. Как бы нам подпорку даже дали. Поэтому будем строить сюда. Так. Ну-ка, давайте проверим. Так. И он не сломался. Да, это было вот так надо было строить. Давай-ка загрузи. И я на 1800 вру. 8634 месте. Кто на первом? Полако. Он потратил всего 2069 долларов на мост. Вы представляете? Это же ужас. Это как надо было так сделать? Так ага две распорки вот вы понимаете да две четыреста это уже только вот на вот прямую дорогу а еще распорки чтобы выдержала я не понимаю просто как они строят так нет шаг назад так вот на этот уровень тогда выводим обе распорки Сюда не дотягивается. Да, выч, серьезно. Вот так тогда чуть-чуть их вытягиваем. И будем строить сюда. Сюда. Опять не дотягивается. Да что же это такое? Хм. Вот так дотягивается. Ну, так не дотягивается, вы видите, да? Чуть-чуть буквально не хватает. Как бы. Ну, попробуем вот так пока что построить. Я думаю, это, это будет неправильно. Я уже вижу. Ну, давайте, ладно. Да, он весь сломался. Он весь сломался сразу. <с -isconsin> ну, это было предсказуемо. И не дотягивается. Ладно. Все удаляем. Заново строим дорогу. Заново. Можно попробовать поверху построить, как бы, но.. Блин, нам же даны снизу распорки. Но джелта она не дотягивается. А что если дорогу чуть-чуть сделать под углом? Я смогу это сделать? Наверняка нет. Ну-ка. Здесь чуть-чуть. Здесь еще на один градус. Здесь прямо. И здесь уже на... А, нет, стоп. Z. Так. так, заново надо построить. Я опять не то сделал. Я хотел опускать, но максимальную длину при этом соблюдать. Так, здесь, здесь, здесь. А здесь не дотягивается, но ну, вы представляете. Ладно. -а -а. Нет, тогда. Z, z, z, z. Тогда вот здесь коротенькую надо сделать. Здесь длинную. И опять не то. Можно тогда вот так попробовать нельзя. Ужас, конечно, получается. Ужас. Ну да. У меня как бы просто в голове не, нет вариантов других. И зря. И зря, честно говоря. Так, получится. Все равно не дотягивается. Ну вот. Ладно, давайте еще попробуем. Не дотягивается, да? А отсюда сюда. А отсюда сюда дотягивается. А сюда нет. А сюда нет. Но вы представляете, да? Ужас. Ладно. Тогда поверху. У меня сейчас будет ужасный бюджет, я в этом уверен. В плане, что я много потрачу денег. М да. Ладно, давайте проверим. Но это будет ужасно. Она не выдержит. Маленькую выдержала. А большую? И большую выдержала? А, только она не заехала. Вот в чем проблема. Ладно. Остановим симуляцию. Надо вот этот мост чуть-чуть поднять. Ну-ка. Еще раз. Посмотрим. Так, нормально проехала И... Да! Я завершил. Ну-ка. Посмотрим. Лидерборд. И да, я ужасно. Я на 10557 месте. Кто же на первом? Иероглифы. Иероглифы на первом. Да. Как они так делают, я не понимаю. Так, здесь уже обязательно вверх надо строить. Так. Можно ну, тогда угол чуть-чуть меньше взять. Ну возьмись. Вот так. Ну возьмись, я же попросил. Вот так. Вот так. Вот так, все. У нас почти идеально ровная дорога. И давайте попробуем вверх опять же строиться. Так, сюда и сюда. Ну, он сломается, да. Он уже сломался. Нам нужно сюда ставить распорки. По краям. Если бы мне дали канаты, я бы уже... Попробовал растяжной сделать его. И... Да. Почти с первой попытки. Со второй. Со второй попытки. И я на 16889 месте. Нет. ну представляете? Я почти в самом конце. Я хочу переиграть. Да. Хотя бы чуть-чуть уменьшить бюджет. Потому что, ну, это, ну... Обидно, что ли. Так, здесь слишком убрал. Ну-ка, выдержит еще? Выдерживает. Вот, вот так получше. Вот тогда, вот так получше. На 10711 месте. Next level. Давайте. 18 тысяч. И нам нужно двойной мост построить. Да. Двойной мост. Так. Сюда. И отсюда. Вот сюда. Так. Теперь. Не знаю, как то изобразить. Мне эта распорка не нужна. Я думаю. Не дотягивается, да? Отменяем тогда. Так. Сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Теперь их надо выровнять. Выравниваем. Выравниваем, выравниваем. Ну, более-менее А Что? Я не достаю? А -а -а. Так, и так не достаю. Нет, так достаю. Странно немного. Сейчас проверим. Едет? Ну, здесь, естественно, ломается. А здесь... Все, здесь хорошо. Здесь идеально. Мост уже. Остается построить его лишь здесь. Так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Теперь их совместить. Ага, уже надо поправить. Так. А -а -а. Ладно, чуть-чуть сюда тогда. Здесь сломается сюда. Чуть-чуть. Ну-ка, давай посмотрим. Ага. Ага. И да. Мы смогли. Мы смогли. Мы смогли, да. Е. -е. На пяти шестьсот первом месте мы. И это уже какой? Какой левел? 1-6. Первая локация, шестой левел. Так, здесь уже с мостом. Ага. Так, надо... И при том нам не даны распорки. Надо строить над кораблем. Получается. Так, здесь надо чуть выровнять. А, не получится, да? Получится, но немного не в ту сторону. Ну ладно. Так, ровно над кораблем у нас пройдет мост. Прям супер расчет. И давайте строиться вверх, как обычно. Это наша любимая тактика, строить вверх. И она работает, как ни странно, да, она работает. Притом хорошо, очень даже работает. Так, забыл здесь опять. Теперь выравниваем. Так, вот сюда, вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Вот здесь. Вот здесь и вот здесь. Все правильно. Теперь не достает. Так. Сюда чуть-чуть ее смещаем тогда. Сюда, сюда, сюда. Ну и до конца, да. До конца продолжим. Так. И начинаем. И он сломался, потому что нужно внизу подпорка ему еще. Так. Нет, знаете, отменись. Сверху вниз. вниз. Вниз. Вверх. Здесь уже не достает. Угу. А, -а, а, точно все-таки задевает, да? Чуть-чуть тогда поднимем. Ну, чуть-чуть. Так, тогда вот это убираем и чуть-чуть выше надо построить. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Не получается, да? А если я так сказать, на асфальте, но при этом просто совмещу их, Так, здесь они а, достают, да? Тогда надо поправить. Здесь опустить. Здесь, здесь поправить. А, мне ее нужно удалить. Здесь поправить. Поправить, я сказал. Я залипаю, честно. Я прям вот залипаю в эту игру. Она хорошая. Очень хорошая. Она настолько хорошая, что я реально вот прям сижу и залипаю в нее, Думаю, как сделать. Куда сделать. Чтобы было правильно. Ну-ка. Угу. Так. Корабль проезжает. И теперь машина. Смотрим. Ах надломилась надломилась вы заметили да чуть-чуть получается ну ладно придется тогда сделать дорогу здесь вот теперь должно быть по другому все теперь он не должен сломиться по крайней мере я так думаю давай есть есть да мы закончили мы закончили мы закончили на каком мы месте ну да на 7976 месте. Огонь по готовности. Следующий. А на первом месте у нас... Ну, сам видите, уже иероглифы начинают сдаваться потихонечку, получается. Ого. Не ясно, да. Мы вот так вот вошли в самую такую эту рамку. Jump. И на этом я тогда закончу первое видео по этой игре. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии.